Друзья, добрый день. На связи Максим Петров, независимый финансовый советник, управляющий партнер проекта Max Capital. Сегодня очередное видео, видео, посвященное тому, что происходит с долларом, потому что ну, по доллару самое большое число вопросов сейчас поступает. Очень тяжело всем отвечать, поэтому, наверное, видео – более удобный инструмент взаимодействия с большим числом клиентов, легко подать ссылочку. Но многие говорят, Максим, слушай, ты вот как бы угадал, что неделю назад надо было ставить против доллара, доллары продавать. И он, в принципе, упал, до, до скольки еще будет падать, где имеет смысл покупать. Но, смотрите, ребят, в коротком промежутке времени на самом деле планировать, да, что произойдет долларом и какие конкретные цели будут достигнуты, ну, это достаточно проблематично и сложно. Поэтому то, про что я говорю, что сейчас э, это понятно и видно, что выступил у нас Силуана вчера, заявил он непосредственно о том, что если доллар будет ниже 65, то в этом случае ЦБ снова вернется к закупкам валюты для Минфина, для соблюдения бюджетного правила. Поэтому до конца года можно понимать, что диапазон по доллару будет определен 65-70 рублей. То есть как только доллар будет подходить к уровню 65, будут какие-то резкие полемики, заявления и может быть информация, связанная с тем, что СБ выходит с покупкой валюты, да, то есть Минфин опять закупает и какие-то определенные объемы будут проходить для того, чтобы сбить вот это вот, ну, чрезмерно сильное укрепление рубля. В случае, если бы, опять-таки, доллар будет по каким-либо причинам, геополитическим причинам, да, введение новых санкций, падение цен на нефть, да, ну, то есть причины могут быть абсолютно разные. Как только доллар будет подходить к диапазону 70, в этом случае, опять-таки, имеет смысл ожидать, что или это будет полемика, или это будет повышение процентной ставки ЦБ, или это будут резкие высказывания по поводу монетарной политики да, со стороны там, первых лиц Центрального банка, Министерства финансов. России, потому что комфортный уровень валюты в настоящий момент составляет 65-70. При, да, при реальном курсе, если бы он был также привязан к цене на нефть, сейчас бы курс был в районе 45-50 рублей. Поэтому каковы мои рекомендации, я говорю, ребят, если говорить про доллар как про актив в контексте вида активов ворону баффету да то есть есть у меня там отдельные видео по этому поводу на канале то есть есть инструменты денежного рынка есть луковица тюльпанов есть коммерческие коровы вот доллар это классическая луковица тюльпанов то есть доллару владеет долларом вы не создаете прибавочной стоимости вы не получаете при... ну, ценности дополнительные как, как акционер, как собственник, да, то есть единственная возможность заработать на долларе, это рассчитывать, что доллар вырастет. Но практика показывает, доллар может как расти, так и падать. Мы уже видели историю, когда он с 30 вырос до 60. Мы видели историю, когда он стоил 70-72. После этого он упал до 55. И люди вынуждены были 2-3 года ждать для того, чтобы он снова вернулся к своим. 70 рублям, да, то есть фактически они находились в нулях, И поэтому это чистой воды спекуляция, то есть за это время, когда человек владел долларом, даже купив его дорого, он не получил никакой ценности, то есть не было ни купонов, ни дивидендов, никакой ценности, да? то есть он просто три года на страхе, на эмоциях купил что-то, потому что все покупали. И потом оказался с этим, да, то есть или вынужден зафиксировать убытки, или тот, кто убытки фиксировать не хотел, он просто там с 2014-2015 года, три да, года просто сидел и ждал, когда снова будут эти уровни не достигнуты, и то они еще не достигнуты, да, то есть 72 рубля еще не было курса. Поэтому моя рекомендация в этом случае заключается в том, что самым лучшим способом, то есть, если вы хотите защитить свои деньги от возможного укрепления доллара, покупайте акции экспортеров. Ради интереса зайдите в интернет и посмотрите, да, что происходит с аргентинской валютой на протяжении последних пяти лет и что происходит с фондовым рынком Аргентины. Вот просто посмотрите. Давайте я не буду раскрывать карты, чтобы это было непосредственно у вас. А после того, когда посмотрите, да, я к этому времени подготовлю отдельное видео, связанное с тем, что позволяет защитить денежные средства от девальвации во все времена. Итак, если было полезно данное видео про доллар, ставим лайки, подписываемся на канал, щелкаем на колокольчик для уведомлений, чтобы не пропустить новые видео. Задаем вопросы, комментируем и ждем следующее видео, где будет про то, как, каким образом защищать свои средства как минимум от инфляции, если вы живете в экспортно ориентированной экономике. У меня на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания вам и удачи.